Всем привет, кто смотрит это видео. Сегодня мы протестируем и упакуем новогодние подарки для детей от 4 до 5 лет. Пусть на некоторых упаковках написано 6+, 8+, 3+, 6+, это вообще бинокль, это монокуляр. Но детям эти игрушки понравятся. Некоторые товары мы заказали на Алиэкспресс, бинокль и магнитные палочки с шариками. Остальные товары на Яндекс.Маркет, так как сроки уже поджимали. Надо все скорее упаковать. Для начала мы рассмотрим получше и поближе будущие подарки для деток. Итак, давайте посмотрим, какие подарки мы приобрели. Это магнитные стики, так называемые, палочки и шарики. Это бинокль фирмы Никула. Это монокуляр Weber, это набор слаймов, это подарок для девочки. Это электроприбор для выжигания по дереву, также к этому прибору приобрел доски с рисунками для выжигания, четыре доски и пустые доски для выжигания. Для начала мы откроем и посмотрим внимательно, что внутри этой коробки. Так, открываем. Коробка немного помялась при транспортировке. Смотрите, с первого взгляда эти магниты отличного качества. По отзывам на Алиэкспресс, эти магниты очень крепкие и все очень довольны. Хорошо очень крепятся. Также куча шариков и различных типа стекляшек из пластика очень хорошо держится давайте попробуем что-нибудь построить очень приятные на ощупь эти шарики и палочки отлично магнитится все приятно на ощупь пластик хорошего качества все держится хорошо По-моему, отличная каруселька получилась. В общем, я все собрал обратно. Вот как все аккуратненько выглядит. Посчитал я количество палочек, как заявлено здесь на коробке, 186 штук, четвертей лудук 8 штук, шариков также 86 Далее. И вот такой вот. Маленький, компактный. Я бы даже сказал детский бинокль. Вот такой вот красивый. Аккуратный. По отзывам он очень хорош. Очень удобный, компактный. Помещается в кармане. увеличивает неплохо чехольчики можно надеть на ремешок бинокль сюда отлично помещается далее посмотрим монокль этот монокуляр у нас тоже в чехольчике для ребенка четырех лет это будет тоже отличный подарок видно через него тоже хорошо Далее у нас идет набор слаймов, такая вот коробочка, шарики, чтобы сделать слаймы шариками. Здесь есть разные цвета шариков, розовые, голубого цвета шарики, также есть блестки, вот так вот сыпать, Там глушилочка стоит, чтобы они не рассыпались. Тут у нас фруктики, стекляшечки типа бисера с дырочкой по центру, снова стекляшки прозрачные, еще стекляшки, тут у нас, я так понимаю, краситель, какие-то порошки, трубочки, снова блестки и вот они слаймы. Занимательная вещь для маленькой девочки 5 лет. И у нас есть ролик как мы делаем слайм своими руками. Можете его посмотреть. И последнее. Это электроприбор для выжигания по дереву. Гарантия 2 года. Срок службы 5 лет. Российский производитель с 1961 года. Давайте-ка его достанем, попробуем включить, проверим, как он работает. Так, у нас тут есть инструкция. Иголочка для более тонкого выжигания. Образцы для выжигания. инструкция по технике безопасности подставка все ножки поставил на место подставочка горячая Крелась можно выжигать, выжигаю на бамбуке, и все работает. Убираем, остыло очень быстро. Будем все убирать обратно в коробке, в подарочной упаковке. Как же без новогодней шоколадочки? стало упаковать в праздничную упаковку.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 Just get a for his speed. To В общем, такие получились подарочки. Я думаю, дети будут очень рады. И по-моему, упаковать мне получилось неплохо. Все эти вещи вы можете приобрести на Алиэкспресс либо на Яндекс.Маркет. Ссылки я оставлю в описании, если вам захочется их приобрести. Кстати, не забывайте про кэшбэк-сервис. Прежде чем покупать что-то на Яндекс.Маркет, либо на Алиэкспресс, следует зайти на Backit, либо Letyshops и зарегистрироваться на этом кэшбэк-сервисе. В последнее время использую Backit, так как вывод средств от 10 рублей, а на Letyshops от 500 рублей. А я вас поздравляю с Новым Годом, зеленые коровы. Пусть и этот год принесет всем здоровье, в первую очередь. Остальное все решается, как говорится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и колокольчик. Всем спасибо за просмотр видео. Пока. Что это? Что это? А? Бинокль Бинокль не Дед Мороз подарил бинокль Ого. А еще платок Вон еще коробка да? А, леденцы а Еще конфеты Угломеры Тяжелая что ли? Хе, ну не сильно. Тут Вот только Ого! Электроприбор для выжигания по дереву. Да? Ого! Же себе. Тут все мои подарки. У вас не одного подарка. Правда, я злой магнит О, это правда злой магнит Ля-ля-ля-ля-ля-ля Какая засада Я правда злой Вот, смотри ку, -ку. И правда Мишка Ку-ку да, да они даже не серые Ау Парусно светлые Это какие-то мультипульки Ну, самый лучший, какой здесь подарок? Вот, не вижу.